Бегай Не, Адам, дар, карт, да? видео, сет, машина 38 секунд я это а админ, админ еще стоит сама ты тоже не, не, не. Буду... не здесь 10, 10, 10, 10, 10 они все побежат походу. Три назад Все побежали. Разбежали. как я смотри, мясо. стоп таймер догорин дюха? Да, да. Ой. машина